Здравствуйте, дорогие рыбы по Солнцу и рыбы по восходящему знаку! Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября! Дорогие рыбы, на этой неделе произойдет полнолуние в вашем знаке. Вследствие этого данная неделя является очень важным для вас периодом года. В особенности, если вы родились между 6 и 10 марта, это полнолуние может очень сильно повлиять на вас. Полнолуние произойдет 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе Рыб. Вы можете пережить важные перемены в любой сфере жизни. Будет возможно достижение интуитивной или ментальной осознанности, принятия новых решений. Это период, когда вы можете быть особенно чувствительными и обидчивыми, так как Венера образует оппозицию к Нептуну. Ваша восприимчивость может обостриться в особенности в первые три дня недели. Следует обращать внимание на отношения с людьми, особенно с женщинами. Однако также повысятся и ваши творческие способности. Вы будете очень романтичны и чутки. Будут возможны важные события в вашей любовной жизни. Вы можете с успехом продемонстрировать свои способности в мероприятиях, связанных с искусством. В данный период вы сможете сосредоточиться на темах красоты и эстетики. Вы сможете уделить внимание понятиям, которые вы хотите изменить в вашей жизни. Полнолуние в рыбах обычно придают силу для завершения и изменений. Вы можете воспользоваться этим полнолунием, чтобы приступить к новой жизни. В течение недели Меркурий будет продолжать свое движение по знаку весов. В этот период вы сможете провести переговоры, связанные с вопросами совместных доходов, вступать в контакты в связи с этими темами. Могут иметь место соглашения. Вы можете заняться банковскими операциями. Продвижение Венеры по знаку Девы повышает ваши шансы в делах, связанных с двусторонними отношениями, могут улучшиться ваши отношения с партнером, повысится чувственность. В конце недели 14 числа Марс перейдет в знак Стрельца и будет пребывать здесь до 27 октября. Вследствие этого вы сможете направить вашу энергию и мотивацию на сферу карьеры. Может возрасти ваша борьба в области вашей работы и карьеры. Время от времени вас могут напрягать ваши обязанности. В период нахождения Марса в знаке Стрельца вам следует обращать внимание на отношения с начальством и старшими в семье. Дорогие рыбы, таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!